Живем постоянно в каком-то деревне. И нюхает цветы и стоит. Мартин, ты что? С ума а, три гены пришли к нам. Попросили виды. Яйца ПК. Самое главное, альфа-самец. Я ремячку еще. сейчас. лук и стоит на нас, смотрит. Мне понравилось. Я зомби. Животные придут. Смотри. Реально гипопотам перевес. Сейчас придет лев, ей поможет обратиться. Прикинь, а мусор по какой-то. Удачи. Гемотия любовь. Как задним рубитку? Да. Не, еще рано. Доехали наконец до севера Танзании, до парка серенгетти -Ингор гора Это самые известные парки Африки и Танзании в том числе. Единственная проблема, мы заплатили 600 баксов за въезд на один день, вот это пока что главная проблема, но я надеюсь, это будет того стоить и нам дали кида бесплатного, мы типа заплатим ему только чаевые в конце поездки и высадим его в парк, не надо будет его возвращать, потому что мы едем сквозь парк или вам нечего есть да, или вам мясо не докладывают в парк город горов кратер и первых животных которых мы встретили это газель гранта вот такие вот козлики самка антилопы гну стоит на нас смотрит понравились ей да понравились тебе машина нравится Нет, не нравится полосатые эти ослики ходят но эти зеброки немножко другие они более длинные полосатая мышки длинные они больше на лошадь похожи Гена тоже притаилась как лев ждет пока клеф уйдет уйду вообще ого полезла предположение что он, гиена хочет напасть вот на двух гусей но ну, возможно это не так он на маленькую птичку может хочет напасть на ну, газель не хочет за... напасть задние лапы прям такие? на газель бежит смотри газель встанет и бежит Значит, не О, снимать драться сейчас Я не прошли мимо Они, походу, двоюродные братья Никакой войны между ними Мартин, ты че? С ума сходишь? Вот рядом тут Буфалы, спят, Баффало. Здоровые. Вон лежит, отдыхает один. Самый главный, альфа-самец. Где? Вон, прямо. Огромный? Да. Капец, нереально, реально. Мне вот, кажется, даже лев не съест в первый раз. Ну, лев, может быть, не съест, а группа львов съест. где можно выходить из машины это вот это озеро здесь можно купаться загорать сидеть под деревом правда здесь водятся крокодилы и бегемоты вон они плавают посередине озера бегемотивушки торчат парк известен тем что это кальдера бывшего супервулкана который взорвался и извергался и во время извержения огромные лавовые поля образовались. И сейчас на месте этих полей находится парк Сиренгетти. А внутри самого кратера находится парк Нгора-Нгора. Чем это примечательно, чем это интересно для нас? Потому что на скалах, когда лава прошла, образовалось лавовое поле огромное, очень большое. Сверху было насыпано песка, и со временем это получилась плодородная почва, на которой растет очень много травы и кустарников. Но деревья плохо приживаются здесь, только маленькие такие оазисы есть, где растут деревья. И получается, что огромные поля травы, которая невысокая. И поэтому очень хорошо видно животных. Даже если где-то далеко, ты можешь приблизить там в бинокль, или на камеру и увидеть животного. Это отличает Сирингетти и гора от других парков Африки где также много животных, но которых ты можешь не увидеть. Допустим, они стоят в 100 метрах от тебя, ты их не увидишь, потому что они в кустах или в траве высокой. А здесь вот этой проблемы нет. Но, соответственно, за это берут огромные деньги. За въезд в Ангор-Ангора берут 300 баксов. За въезд в парк берут 70 с человека и 50 за машину. То есть у нас на круг получилось 600 долларов сейчас. Но, честно говоря... В следующий раз я бы не поехал в нго -Нгора. Сейчас посмотрим, как Серенгетти. но Серенгетти, в любом случае, интересно и можно. нго не знаю, пока так. На лавандовом поле стояли зебры, а сейчас на лавандовом поле стоит слон. И нюхает цветы, стоит. Ему очень нравится этот запах. Большой. Мечтает о Франции. Стоит в лавандовом поле и представляет себя, как будто он во Франции. А, он себя еще обмахивает лавандой, видишь? Чтобы от него пахло. Он, наверное, пойдет на свидание скоро. Антилопа, короче, хотела поесть листьев, застряла в кустике. Не может вылезти. Шаркет, шаркет. Да, сейчас придет лев, ей поможет выбраться. Давай, давай, сделай шаг назад просто, да и все. Короче, ладно. Какая-нибудь лопыгна. Кальдера, нгора гора с высоты. Это соленое озеро, которое мы объезжали. И все остальное это пастбище, где животные тусуются. Вот бафало тусуется. И вот здесь вот. Вот здесь вот стоим мы. Не зря мы ехали, здесь две львицы. Хотят поживиться. И пролиться на меня теперь. Нужно бедную. Паша, есть. Как же этот фитул Никто не взял А он рядом в газели ходит. Спал. Есть подозрение, что они усытые. Они готовятся к ночной охоте. Марабу сидят на акации, смотрят на закат, наслаждаются видами долины Серенгетти и ищут кого бы съесть. Да? Короче, мы поехали искать диких животных. На улице ночь. Время только около 8 часов вечера, но уже ничего не видно. И мы хотим посмотреть, ну выехать Из нашей деревушки Посмотреть, что тут рядом есть Потому что по звукам тут полно всего Чего рядом есть И прямо очень-очень близко Мы не, не знаем, что страшно. это Да, но реально какие-то, не знаю, гиены там Или леопарды, пока, или что-то Пока что мы сидели, три гиены пришли к нам Попросили еды Ну мы их прогнали Не, на самом деле тут ходят эти, как его фосы Типа маленькие такие Типа как лемуры, только меньше Такие с полосатыми хвостами ну, мы сейчас поедем посмотрим, кого найдем. Если что, мы будем включать специально все фары двигатель. И сидеть ждать, пока. У меня глаза такие, как будто я зомби. Животные придут. Реально, она что-то украла. Короче, курицу какую-то или еще что-то. Что это такое? У нее? Кошку какую-то, что ли, тащит? Или пакет какой-то мусорный. Прикинь, а мусорку какую-то тащит. И ха <смех> Да, довольно, потому что Там еще какая-то херня вылезла Да, вижу О, это гипопотам. Реально гиппопотам, пипец. Реально они очень близко Смотри, видишь, в кустах один стоит Я реально очкую сейчас они... они очень огромные, смотри, какие большие Блин, пипец реально огромный. А помнишь, я говорил, что от гиппопотама умирает больше всего людей Да, но они реально близко Блин, они как-то недобро на нас смотрят мы хотели поехать на водопой. Что-то мне уже расхотелось. Смотри, дорога переходит. Давай. Так тихонечко. Он как, ну, как большая морская свинка, мне кажется. Он реально две тонны, наверное, весит. Да. Они примерно со слоном одинаково весят. Просто слон высокий, а этот жирный. Ты можешь... Может. чуть чуть-чуть камеры. Вот, да. Он здоровый. ты четко думаешь как мы тупые что да? обычно все тупые умирают первыми так О. задний вруби да не еще рано он пока не рассматривает нас как агрессоров а, офигеть. сколько же на первый раз такое Кстати, тупой, что ли? Ты почему не бегаешь? Нет, я не тупой. мы его посадим в вот с то искусства его съедает. Спасибо, парни. Услышали. Всего Васька вышел на дорогу. У него такие глаза удивленные. Не ожидал, что принято храбро. Не, как будто ему резиночку для волос сильная. Это... Гвостик запрелили сзади. О, чёрт! Красивый. Один бегемот съел чужую рыбу, сейчас кто-то пытается не отобрать ее. Не едят рыбу, они целуются, это любовь. Французский поцелует. С языком. Что-ли? Да. А, так это малыши. Ты уже целоваться, да? Mm -hmm. Тут дальний бегемот здесь поцарапан. Так он зубами он него красный и все, и там остается. Все прогнал его. А мама лежит рядом, смотрит и не вмешивается, как дети. Две бижен ушел. Все, он ушел, да. Ушел и плачет. Бегемотья, ей любовь. Это вот реально малышаки. Мне кажется, по месяцу. А мне кажется, по 40, 40 лет. Ну пойдем, батя зовет. Батя зовет, пойдем. Вот она такая зеленая с ними рядом. Они с мужа залежат. Похоже, да. Зелень, да? Вот, короче, бассейн с бегемотами. Как у нас в зоопарке. Только больше. Они плещутся. А как они интересно плещутся? А, хвостом просто плещутся. Видишь, они хвостом фигарят и вся эта водичка поливает. Нельзя придать блони, которая. Ну вон, да, они реально в какой-то жижде зеленый. Они реально как вот тут же купаются. А, вон стрим малыши. Вон. <связь> детский сад, у них, короче, что там... Потому что там... Потому что там... Вот такие нам такие вчера дорогу переходили. Это реально очень страшно было. <связь> как думаешь, что может сюда запрыгнуть? А если я спрыгну. Не Национальный парк Серенгети закончился, дороги здесь гораздо лучше, чем в нгоро животных дофигища, но, к сожалению, мы видели мало хищников, мы видели пару раз, видели львов, но они были достаточно далеко и не видели леопардов и гепардов. Ну и дофига гиен еще видели, тоже очень близко. И переночевали в парке, тоже большое достаточно впечатление. Устроились и такое самодельное ночное сафари. Оно не разрешено по правилам парка, но мы с Пашей посмотрели, съездили бегемотов и гиен. Подытоживая, могу сказать, что парки большие, интересные, можно ехать сюда снимать животных. Но надо понимать, что все это не зоопарк. И никто не может гарантировать вам увидеть того или иного животного. Но, тем не менее, животных реально много. И через какое-то время просто уже надоедает снимать этих зебр и антилоп. Просто едешь на них, мимо них, там, со скоростью 100 км в час, и даже не останавливаешься. Потому что реально, вот, копытных просто дофига. Мы даже уже слонов и жирафов там не останавливались, потому что их просто много. Ты проезжаешь мимо них, и все. Вот такой парк. Только выехали на нормальную дорогу. Сразу же заехали в какой-то самый крутой ресторан. Он же отель. И пошли купаться. Паш! Да. Ты да. раз ты идешь купаться? Интернет нашел в первый раз за 4 дня, я сколько там 3 дня. Реально вот это уровень. Да, это реально все, все сразу залипли. Там танец интернета. Чтобы лучше ловил? Да. И быстрее качал. Качал, главное, качает. Понятно. Качает. Но мы идем купаться не просто абы куда, куда-то, что-то, где-то. А мы идем купаться в озере Виктория. Это одно из крупнейших озер Африки. Оно, сейчас я вам покажу, через него проходит границы трех государств. Уганда, Кения и Танзания. Мы сейчас на стороне Танзании. В 100 километров граница от Кении. Сейчас покушаем и поедем сразу в Кению, уже хочется попасть в Кению, надеюсь, там будут нормальные дороги, надеюсь, там будет цивилизация, потому что, честно говоря, уже устали от таких дорог. Вот такой вот пляжик, вот такой вот пляж, справа уже Кения, а прямо впереди Уганда. Паш, ты если хочешь в Уганду, ты можешь путь прямо на солнце. А вон там вот уже Кения. Дальше это же озеро. Как обычно, границу перешли ночью. Как обычно уже в новой стране, мы в Кении. Отъехали километров 70 от границы, ехали часа три примерно. Сейчас мы держим путь в Эроби, да? Надо причесаться. Правильно. У нас Кэмпбелл. Да-да. Ты договорился? Ее Барак Обама привезет? Нет, ее этот наш русский легак сдает, сдает. Или уже сдал ее? Понятно. Поселился здесь на поселение. Отобрал паспорт. Отобрал У, У нее был, разве? У нее был российский паспорт, но никому. Так, ребят, реально, есть проблемы в, этой, в этих странах. Живем постоянно в каком-то дерьме. Реально, не живите в дерьме. А почему а мы тут года? живем? Ну, потому что такие гостиницы. Потому что в такой не можешь нормально доехать до города. Народь Всего был... 400 километров, и едет 3 часа 50 километров. Есть проблемы с э, водилой, реально. Да, Понятно. и не дает роль никому, главное. Да. да. да. Вот он, водила. <г injected noise> Впереди выборы. Синие с красные. Да. Мы, мы еще не определили, за кого голосуем. Возможно, за желтых. Так. В обратную сторону пошла машина-генстационная. Это шама машина. У них же предвыборная эйфория. Они все, видимо, идут на выборы. Все деревни собрали, идут на выборы. И они сейчас это, радуются этому. Чему? Это они что не рабочий день И всем можно не работать а пойти на выборы галочку поставить тут странные типа не могу понять в чем дело они с утра уже подбуханные идут может кортеж президента сейчас будет вести Наш кортеж едет. Очередная тупая африканская пробка в честь выборов. Все просто стоит в 5 рядов в эту сторону и пол ряда в эту сторону. Хотя дорога всего двухполосная. Вот, можете посмотреть, видите? Вы просто нас выжили на обочину. И два ряда сейчас едут по однополосной дороге. Причем выжимали люди пешком. Да, причем выжимали люди, которые шли пешком и в этих разноцветных футболках, которые там агитировали. Типа двигайся, двигайся, там едут кандидаты. Нас накормят сейчас бесплатно. Возможно. Если наш кандидат победит. Чувак говорит. Парни, да я же на джипе. Я поеду по водосточной канаве. У меня же МЛ. Вот видишь, сейчас просто по водосточной канаве едет, чувак. Смотри, сейчас тебя подрежет. Не, не подрежет. Вон здесь вот ехал. Спасибо, Паша, посоветовал. Я, Паша, Серега. А, приехали в самый дорогой, самый крутой, самый известный ресторан в Кении а, и в Найроби, в столице Кении. Называется Carnivore. А, короче, мега пафосное, крутое место. А, выглядит как реально как пятизвездочный отель, только здесь едят. Заходим внутрь, здесь только белые все. Нету никого больше. Гиена. Гиена же еще есть. Да. Это мясной ресторан. Здесь а, готовят носорогов, верблюдов, жирафов, а, слонов акул и даже змей. Динозавров, по-моему, тоже. Динозавров тоже готовят, но а, сегодня праздник, поэтому не уверен. Вот видите, все это можно есть, заказывать. Сейчас будем смотреть, нет, что у нет, вообще нет. у нас будет. Вот меню. Все, что ты можешь съесть за 3400, это 34 доллара, 32 доллара где-то. И это все, что ты можешь заказать. Атаке, плавных, режут мясо, no, no, no. все что like a... А что это он принес? А поза Турки? или я люблю и вот так вот сидишь, ешь, пока не наешься. Но я уже близок. Я уже все тоже. У, у меня там десертный стол еще. Ух, я наелся. Май. Все-таки хорошо быть вегетарианцем, который иногда ест мясо. Ну как иногда, почти каждый день. Но я реально объелся. Попробовали всех. Яйца быка, котлеты из страуса крокодилов, всяких разных разные виды ягненка, разные виды говядины разные виды говядины, свинины блин, все попробовали все вкусно не дешево мы заплатили сока по 42 доллара это у нас было сколько хочешь еды десерт, чай сок свежевыжатый, манговый ну, что-то вот типа такого. Ну, кто там пиво заказывал, кто там еще что-то за кофе. Ну, то есть мы просто на трейкшот поделили, получилось по 42 доллара. А мне понравилось, не зря мы ехали сюда. Такой финиш. Сейчас едем сдавать тачку. Вот и закончилось наше путешествие по Африке. На ближайшие несколько месяцев едем в Москву, получаем визы и потом снова возвращаемся. Оставили машину в дилерском центре Рено, также здесь продаются Махиндра и Рено. Ну, Почему мы оставляем в дилерском центре Рено? Пока мы ездим в Москву туда-обратно, нам делают полное ТО, и плюс у нас принимают машину со всеми документами. То есть не просто на парковку поставил и уехал, а потом тебя спросить не с кого ты оставил машину под ответственность человека который у тебя ее принял, под ответственность компании поэтому мы как бы, самое простое для нас сделать, оставить заехать в дилерском центре Рено экономим время и уверены, что все будет хорошо, ну и как бы типа мы говорим, что мы э, вот такие вот, едем на Рено вот Дастер, э, смотрите и они как бы, для них это близко они нормально это реагируют но берут деньги за охранение, это всегда это нормально в принципе вот так вот, а мы едем дальше, летим в Москву. Найроби в самом центре города, идем, идем в кафешку, хотим где-нибудь перекусить. А вообще Найроби один из самых развитых один из самых э, благоустроенных городов Африки, один из самых больших. Серега, как тебе? Нравится Найроби-то? Ты еще не решил? Да? Конечно, Остаешься здесь важно. жить? начал на танце. Так. Потом не знаю, с кем познакомишься, с моим русским языком блестящим. Ты... выпускники есть, Патриса Лумумбы. Ну все, они все твои, они как раз да, конечно, полно... нужно попрактиковать. 50-го 50 -го года русский. выпуска, наверное. Ну и нет, они помоложе, надеюсь, все таки Там до сих пор еще учатся люди, представляешь? Ну да. Кстати, мы много встречали людей, которые говорят по-русски по всей Африке. Да, по... грузинов, Армения, армян. Конечно, жалко, что в Кении мы были всего два дня, не одну ночь и полтора дня. Но мы сюда вернемся попозже. У нас еще большие планы на Кению. Мы поедем в следующий раз, мы едем вокруг озера Виктория, Это будет Кения, Танзания, Бурунди, Руанда, Уганда. И после этого мы поедем на север, уже в Эфиопию, к племенам и в дикие условия. Сейчас наше путешествие заканчивается. и мы улетаем домой, но мы улетаем ненадолго, на пару месяцев, надо сделать небольшой перерыв, получить визы, ну и просто отдохнуть от Африки. И до этого я еще съезжу в Америку, если получится, надо визу, то еще в Канаду, вот, так что ждите новых выпусков в Африке.